Здравствуйте, Юрий. Скажите, как поживает ваш канал? Здравствуйте. Мы канал... только что с вами общались. Я-то на самом деле смотрю, но, может, не все зрители с первого русского знают о существовании вашего канала. Называется, друзья, канал «Русский бунт». Его главный ведущий Юрий, пожалуйста, будьте... Э -э Внимательно следите за новостями. Вы практически каждый день выходите, да, Йор? Нет, не каждый день. В выходные мы не выходим, потому что у нас акции, прогулка. И на Манежной площади акцию мы также ведем, как и было, это до канала. Также сейчас мы ведем канал каждый день, практически стараемся. Но мы выходим день на регионы, день на Москву. Ну, как получается от ситуации. Ну, стараемся... Чередовать вот это дело Мы вживую приглашаем друзей всех И гостей Приходите прямо Будем вместе все общаться Спасибо, Юрий Друзья, подписываемся на канал Русский Бунт YouTube канал Ставим лайки Мы Потому что им придется отвечать. Они скажут, да я там не был никогда в жизни. Я в это время на даче огурцы прохвал. Да, да, да. которые на нас на нас будут стучать. А мы будем противодействовать. Всех подонков мы должны знать в лицо и этих Новый. подонков выложить во все средства, любые массы информации. А от, вы не первый за раз встречаете пытается. этого человека? Этого? Да. Этого первый раз, тем более а хорошо. А как повод определяется? Я вижу по его тупой и гнусной роже, она свойственна путиноидам, и его заинтересованностью. В прошлый раз от меня бегали несколько человек заявляли, что они просто гуляют и просто снимают все, что хотят. А я листы, я да, им да, паспорт показал говорится. и попросил их представить. Подбежали от меня. Но ну, я догнал. В базе они у меня есть. И все вот будут тоже, в базе. Вот тоже. вот тоже, ребят, вот смотрите, вот тоже идет пешоне. Давайте тоже сейчас. Вот, это вот да, вот, еще один вот, вот, клиент. вот, вот, вот, вот, вот, вот, Вы, а кто нами кроме ФСБ, может интересоваться? Минты были во все времена. Менты это, это просто время, мусор, который исполнитель. Они – это старшие общем, братья всех у всех них, учен, да? они ими руководят, да, и они им дают приказы. Для... Когда-то в свое время они предали родину, дали уничтожить Советский Союз. Сейчас они... Это, скорее всего, сынок, там же все у них тоже такое семейное. Если папа ублюдок был бертухаем, где-то там людей стрелял в подвале Лубянки, а естественно, его сына и внука подтянут. Они будут работать на режим гордиться своим папой, палачом, дедом-палачом. И сами будут стремиться стать палачами. А наша задача не допустить, не дать им раньше ему ручки пообломать. Вот так я считаю. Они вас прям преследуют с правой стороны, не отходят от вас никуда. Хорошо, Слева. хорошо. Да ты говорит. таким важным делом занимаешься? А. Раски... Я как вон, а Вы офицеры ленятся? Я как вон, снимать, а, любитель да. Офицеры ленятся, я, ленятся, ленятся. Ленятся. ленятся, А кто дал команду? Какое здание? Дали знали, там гулять. Да. Гулять да. с нами? Да. мой возьмете в руки, Нет, Нет, А там просто, я гуляю. Гулять учимся мы в два года полтора года и ну, Именно нас выводят да. гулять то есть вы еще не созрели для гулять да? ножки слабенькие еще слабее, да. главное, главное чтобы мозг работал в нужном направлении поэтому гуляйте с нами, вникайте в суть дела мы выступаем против преступного антинародного путинского режима который уничтожает Россию, уничтожает русский народ который распродал все, что есть в этой стране, ничего здесь нам не принадлежит, ни мне не принадлежит, старому полковнику, ветерану 4-х кавалеру 6 -го войн, ни вам, персоналу. Ничего в этой стране не принадлежит. Принадлежит все ему и его дружкам. и фамилии знаете Дружко, да? Они на зомбоящике каждый день с такими старыми радостные, Сечины, Миллеры, Ротенберги, визжащие от счастья, что все в этой стране принадлежит им. А должно принадлежать нам не старому ветерану, вам, молодому персоналу без звания, без рода и Все равно нам должно принадлежать, потому что мы народ, так написано в Конституции, что это принадлежит нам, а не Сечином, Миллером, Абрамовичем и прочих тварей, которые все личные друзья некого Путина, знаете, Владимировича. Это все бывшие его друзья детства, спаринг-пантрёры под дзюдо, Одноклассники, однокурсники по ЛГУ, сослуживцы по КГБ, сотрудники его коллеги по мэрии Питера. Вот эта вся магия, она сейчас здесь, и они все внезапно стали долларовыми миллиардерами. Внезапно, почему то А я с этим не согласен. У нас не должно быть долларов миллиардеров в стране. У нас должны быть все нормально жить, всем должно всего хватать. А миллиард долларов а тем более под 50 миллиардов какой-то Вот Это вообще немыслимо и ничем не обоснованно, и нет никакого в этом необходимости людям только иметь денег. Тем более с разграбленной страны, где пенсии не повышаются, где массовая безработица, люди рыскают уже блин, со всей страны, сюда съезжаются на работу, блин, ищут. Потому что везде блин, безработица, все рушатся, предприятия остановлены. Фермерство уничтожено везде только агрокомплексы, где свиней откармливают химии. Опять же, эти миллиардеры откармливают. И потом эти отравленной свинины нас травят. Они сами не жрут эту гару. Они нас травят. Все, вот это, вот это происходит в нашей стране. Все ресурсы продаются. Лес идет весь в Китай с Дальнего Востока. Нет, газ валится во все стороны, уже э, идет э, понижение цен, и все равно его льют, льют, потому что у нас ничего другого нет. Мы это все продаем, продаем, продаем, и все равно вся прибыль друг, друзьям Путина, личным, личным друзьям Путина, больше никуда прибыль не идет. Все, что остается еще от ресурсов в резерве, оно все куда убывает В резервный фонд ФРС США складываются ценные бумаги. Мы знаем точно, что они оттуда никогда не вернутся. Никогда не вернутся уже. Все, что попало в США, вот, к этим ублюдкам, блин, пинтозам, оно никогда не вернется. И это наши руководители страны, это знают. И поэтому специально туда все загружают. Они надеются, что это, у них там будут запасные аэродромы, что они отсюда дернут, когда народ поднимется. Но их туда не примут, блин. Пинкдос, они сволочи, они все равно не примут. Просто отберут у них и все примерно как лет назад в гражданскую войну когда эти все да, князья и прочие блин, переправляли все ценности национальные государства Российской империи на запад в надежде, что потом жить на них а у них просто отобрали сюда сейчас вся Европа живет за счет этих средств поэтому высокий уровень ресторан рестораны даже есть ни одного русского ресторана ни одного русского какого-то филменный блин чебуречный какой-то все западное все принадлежит им ничего не принадлежит нам в этой стране поэтому мы здесь гуляем чтобы так выразить нам не дают возможности на митинге собираться на демонстрации даже сейчас в одиночку не выйти блин протестную протестным плакатом. Поэтому вы должны гулять. Если... Прогулки дают, Если... Прогулки дают пока еще. Пока еще ваша контора нам дает прогулки. Для народа ажиотаж есть? Заходите в YouTube, например, на этот канал, и там народ пишет, участвует. Можете узнать ну, а там. прогулки они по всей стране проходят? По всей стране проходят. По всей стране проходят. Конечно. Встречения или у каждого свой день? Это Где-то я не готов ответить. Ну, я... прогулки по всей стране, наверное, кто как решит, или все тоже как бы, воскресенье. Это у... А вы у своих у начальников, начальников спросите, они, у них вся информация есть. Да нет, начальника. Сам... Да, сам все хозяин. У нас в стране нет такого человека, сам себе хозяин. Даже вот тот, который там прячется за тем высоким красным забором, он всего лишь исполнитель чужой злой воли тех, кто его выбрал и назначил, сказал, ты будешь вот козлом отпущения, мальчиком для питья. Все, и он исполняет это дело. Нет таких людей. Свободных Свободный это, когда, это на, когда на необитаемый остров упадется. Я не свободный человек. Я, я завишу от работы, завишу от пенсионного фонда, от Министерства обороны, блин, я завишу от вашей конторы, от того, кто -то там впереди идут, эти вот полицаи, блин, Кацгвардия, блин. От, от того, что взбредет сейчас в голову их начальника. Могут в прошлое воскресенье нас завинтили, 19 человек, сейчас они запросто могут тоже дать команду завести, то есть я от них завишу. Меня закинут в автозак, я завишу от них знаешь? И везде такая зависть Я не, без, не свободный человек Пятый окупай э, у нас сегодня произошел. Раз, был у нас в двух местах, на Манежке и на Криомфальной площади. Ну, кто смог, тот молодцы пришли и сделали, э, как бы там ни было, у нас было два, два места. Людей тронулось у нас э, 30, 30 человек, 31 человек пришло, по мимо книжного порядка 40, 41 человека. Володь, ты хотел что сказать Друзья, я хочу обратиться к тем, кто не имеет технического образования, к людям старшего возраста. Вот то, что я буду говорить, проверьте, у детей, молодых, они сейчас умнее нас. Вот я был наблюдателем на последних выборах. Вот есть такие штучки, КАИП. Но многие вот люди постарше считают, если электроника придумали умные ученые, это обмануть невозможно. Наоборот, чем сложнее техника, тем легче обмануть. Полно это знает автомобилюбителей. Взял, прошил, перепрограмм, он покажет не истинное состояние дел, а пробег и состояние то, что нужно, кто продает машину. Поэтому, что КАИП, что телефон, что компьютер сделано по одной архитектуре. Есть такой ящик, и берешь что-то, допустим, вышел Dell, Samsung, одинаковое устройство, ты приобрел флешку, Любую загрузочную XP, семерку, висту, у тебя будет совершенно разное устройства. Поэтому приходят такие бараны, которые называются наблюдателями. Их поставили, говорят, давайте посмотрим, как работает устройство. Делают несколько бюллетеней и показывают результаты, что все красиво. Дальше вот эту флешку убрать, если ты это дело не фиксируешь, и когда под подсчет выборов как будет поставлена другая флешка, то будет совершенно и другой вариант. Поэтому кому кто надо, тот закажет и музыку. Если четко не оговаривается такой момент, что, допустим, эта флешка либо не изымается, либо сдается комиссии под печать и под это, то тогда результат этих выборов ничем не гарантирован. У нас на этих выборах наш соратник победил Володя Залища. Вот я ему позвонил, говорю, Вова, у вас что были? Каибы или считали вручную? Но я даже не удивлялся. Вот они вручную считали и победили, смогли победить. На Каибок, ну, практически, если вот вы не контролируете, какая флешка поставлена, результата никакого нет. Флешку заменить проще, чем, допустим, Игорь Кила, там либо какой-нибудь фокусник там из мешка достает кролика, она туда, допустим, арбуз, либо это. зайца. Я, я вот о чем хочу рассказать. Совсем недавно прошло как-то очень незамеченно, замечено всеми. Такое интересное событие, когда одна одиозная дамочка из МИДа по фамилии Захарова вступила в полемику заочно с директором ЦРУ американским. И, и сорвалась и ляпнула вещь, которую знает вся страна, но путинистый это тщательно скрывают и замалчивают. А мы почему-то тоже не поднимаем этот вопрос. Она заявила, что Ельцин Борис Николаевич в девяносто шестом году пришел к власти незаконно. Его привело за деньги Центральное разведывательное управление. Это очень интересная информация. И по поводу этой информации я, гражданин Российской Федерации Шендаков Михаил Анатольевич, Требую разъяснения у гражданина Путина Владимира Владимировича. Гражданин Путин. Это преступление продажное произошло в 96 году, когда Ельцин Борис Николаевич продался ЦРУ за 500 миллионов долларов. Об этом знает Захарова, которая в 96 году была студенткой ГИМО. Следовательно, об этом знает весь МИД России. Следовательно, об этом преступлении знает все правительство России. То есть все руководство страны об этом знает. Поэтому я требую от гражданина Путина, Владимира Владимировича, пусть он мне разъяснит, почему он, зная об этом преступлении своего наставника и протеже, сам, будучи директором ФСБ в 1998-1999 году, не принял никаких мер к аресту продажного преступника? Почему он не принял никаких мер, будучи руководителем Совета Безопасности в 1999 году? Почему он не принял никаких мер в 1999 году, став председателем правительства, с 2000 года став президентом? Почему в 2001 году он вручил предателю продажному, врагу Родины, агенту ЦРУ Ельцину, орден за заслуги перед Отечеством первой степени, за особый вклад, как сказано в указе, дословно не помню, в интернете легко найти, в два клика. На каком это все произошло основании, если Гражданин Путин, Владимир Владимирович, знал об этом изначально, обладал полномочиями государственного уровня для того, чтобы наказать предателя Родины, агента ЦРУ Ельцина Бориса Николаевича. Вместо этого в 2015 году торжественно открывается Ельцин-центр в Екатеринбурге, где вся, чествует, вся страна чествует предателя и агента ЦРУ. А в этом году будет открыт в Подмосковье филиал даже этого Ельцин-центра, кто не в курсе. Тоже вся эта информация есть в интернете. Администрация президента инициирует открытие филиала. Гражданин Путин, когда вы ответите на эти вопросы? Почему вы? Вы, значит, являетесь соучастником этого преступления? И именно поэтому агент ЦРУ привел вас во власть? И вы 17 лет находитесь у ней. Пока я задаю эти вопросы гражданину Путину, пока еще находящимся на свободе. Если он не ответит на свободе, я надеюсь эти же вопросы задать, когда он будет на скамье подсудимых. Честь имею, полковник Шентаков. Михаил Анатольевич. Меня зовут Марко Елена Кристофор, я юрист. Я хотел бы поговорить о той сложной ситуации, которая сложилась в отношении нападения на участников оппозиции. Все мы помним смерть Ивана Скрипниченко, никаких мер правовым путем практически не было принято. Было нападение на русских националистов, тоже никаких мер правовым путем не приняли. Но самый выпивающий случай произошел в то воскресенье, 10 сентября, когда около музея революции были задержаны... 19 членов оппозиции. Совершенно ни за что. Буквально за то, что люди фотографировались у музея революции. Значит, мы сейчас готовим иск в суд к начальнику ГУВД Мосгорисполкома с целью вообще пресечь в дальнейшем все незаконные действия полиции по задержанию мирно гуляющихся граждан. Значит, у меня просьба значит, обращаться ко мне, либо к Ине Холодцевой, кой соцсетям, всем потерпевшим, которые были задержаны без составления каких-либо процессуальных документов 10 сентября 2017 года. Значит, здесь речь идет о лицах, да, в ВВД Пресненский, затем в ОВД Мещанская, и была еще информация в интернете, может быть, кто-то еще откликнется, еще задержали каких-то представителей оппозиционного движения. Значит, все это было сделано незаконно в день выборов муниципальных депутатов, в день 87-летия города Москвы. Поэтому значит, мы предлагаем все-таки привлечь общественность к этому судебному процессу, который мы собираемся инициировать. Цель этого процесса защи – защитить участников оппозиционного движения от произвола сотрудников полиции. И всем рекомендую приобрести себе вот такой закон о полиции и прилагаемые к нему нормативные акты, еще раз его изучить, и ходить на прогулки с Конституцией и вот с этим законом. то что полиция не знает совершенно своих прав и обязанностей. И все задержания проводятся незаконно. С 14 по 20 сентября в Белоруссии проходит учение Запад 2017. Значит, люди напряглись. Придумали какие-то три страны там. Новошвеция, еще какие-то. Короче, это террористические организации против террористов, которые базируются на территории Польши, Литвы и Латвии. И Украины, естественно. Вот. Значит, там прошел митинг у них, и они сказали, что если до 20 числа они уберутся, приняли присягу, будем это убирать. Потому что люди уже не верят нам, уже не верят нам, уже не верят, верят белорусам. Не только украинцы не верят, это уже понятно, что они нас не считают ни братьями, ни кем, а нас считают оккупантами. Посмотрите, все это в интернете есть, когда старую бабушку спрашивают, говорят, а что это за танки, кантемирская дивизии?" Да это ци оккупанты, как в 1938 году. Вот, уже дождались, что вот, а мы будем отвечать вот за это руководство, которое это делает. У нас что, некуда деньги девать? Я в Кондемирской дивизии сам курсантом военного училища стажировался в вроде связи танкового полка. Я знаю, сколько там полигонов на Нарфаминске Я все там знаю отлично. У нас хватает полигонов. У нас денег некуда тратить. Вот, эшелонами гоняют туда это все. Старые танки. Не Они поехали показать, что Да, да. Еще Но мы дождались того, что вот насчет белорусов были толерантны. Настолько их вот гнобили. Сколько раз брали, сколько у них людей погибло из-за того, из-за дурости руководства Советского Союза и до этого. И теперь они опять думают, ну, у людей терпение недолготерпиво. Они собрали, прошли шестин по Минску от площади незалежности по-моему, до Якуба Колоса, и все принесли там присягу, кто пришел. На верность, и что, давайте это все убирать. Вот 20 числа заканчивается, чтобы никто не остался, начнут там до сюда. Ну, то есть наша так называемая власть делает все, чтобы не, уже, уже, ну куда даже уже с белорусами поссорить. чем мы теперь, с чукчами поссорить хотят. Ну. Я из Рыбинска. Угу. Меня зовут так, Елена. Угу. Я хочу сказать, не знаю, как в Москве, там, да, в Подмосковье, с карибами, нужно ли было подтасовывать что-то. У нас, например, подтасовывать совершенно нечего в городе Рыбинске. Я сразу говорю, я сама работаю на избирательном участке пять лет мы избирались на этот срок вот в следующем году как раз у нас эти как называть президентские выборы если они будут да, то они будут у нас последним у нашего коллектива конечно. так вот сколько я работаю ничего там не надо подписывать потому что на выборы приходит от силы это вот 30 процентов это мечта приходит меньше 20 процентов Читайте, да, не пришли 80, которым, ну, все уже обрыгло, не нужна им уже ни эта власть, нет, они не верят ни в какие выборы. Они не пришли. Из тех 20, которые пришли, все-таки соизволили, В основном пришли кто? Пенсионеры, которым, вот кто им понушил это, но Путин нам пенсии платит. Спасибо Путин, но он нам пенсии платит. Пришли. Рабочие с градообразующего, единственного оставшегося еще работающего прилично завода «Сатурн», где им всем рекомендовано настоятельно голосовать значит, правильно. Кроме того, значит, перед выборами идет предвыборная кампания. У нас все работает на ставленника Путина, кстати, Миронова, который КГБшник был поставлен нам ио, кругом его эти баннеры большие, его даже времени не надо выделять отдельно, потому что кругом все новости. Миронов приехал в больницу, пообещал, Миронов, значит, за 25 лет там вот вам дорожку значит, сделаем, вам вот это вот сделаем. Это наши деньги за наш счет. Но почему это все приписано Миронову. Значит, все ему в плюс идет. То есть не, не надо ничего на выборах день выборов, подтасовывать, подписывать совершенно. А почему народ наш такой, я вот понять не могу. Они все видят, они знают, они живут, в провинции живет не то, что там на копейки, на сотые уже от копейки. В Москве не снилось, как живет провинция. И... Ну сидит и ждет чего-то, и революции нам не надо. В какой нибудь разе нам только, только революции не надо. Мы подождем, чего ждать, я не знаю. Поэтому оля-напрасно совершенно на это я никуда накинулась, никакие выборы нам, ничего. Приписывая, не приписывая, при... зачем карибы, не карибы. У нас тоже карибы стояли. Все честно, и без карибов мы честно считали, я видела эти подсчеты. Поэтому вот, это вот это я хотела, да еще, ну, уже забыла, уже мысль улетела. Вот, в общем, готовимся мы. Спасибо. Если то, что мы делаем, ты считаешь нужным и правильным, тогда и ты внеси свой вклад в наше дело. Делай репосты в соцсетях, ставь лайки под видео и подпишись на канал, чтобы не пропустить обновления.